Алло. Алло. Хочешь чит-накопатель? У меня есть. А вот? Чит-накопатель. Чит-накопатель? Да. А он на какие эти работают? Он на монеты есть. А? На монеты есть. И на, и на и на полет есть. да? Ну-ка показать. Да, легко. Не, пока. А я на компьютере. Ну делаться покажи. Сейчас. Сейчас, подожди-ка. Не-не-не, тут. Нет. Вот он. Дать? Ну-ка покажи его вообще. Покажи сам. Блин, у меня что-то не работает. просто подожди. Во. Ну лечит. Дать. Подожди. Ну давай. Он Антивирусов? Д... Не, да. Антивирусник отвечать не буду. А чего? Я не верю. Смотри. Смотри, у меня антивирусник был выключен. Заканчивай. Антивирусник только... не буду выключать. Давай отключай. А я не. а надо. Я не могу тебя скинуть. Почему? Потому что надо. Это, видишь, тут новая разработка. И надо вирус этот. Просто как ты, ну, не понимаешь. Он как его антивирус считает, что это вирус. А вот он на самом деле не вирус. Я еще Ладно, я давай скачу. Пока. Ладно, сейчас подойдет. что ты его отключил. Не, не. Давай, покажи, покажи, покажи. Защищено. Не вари. Он отключен. Угу. Так и защита обновлена. Не а uh -huh. Компьют... а? компьютер Пользователь защищен. Компьютер защищен. Ты что, думал меня обмануть? Скачается он так или нет? Да он не скачается. Ладно, хорошо. Скачается. Хорошо, я тебе сейчас дам этот чит. Подожди, только это... Сейчас я его тебе передам. Что говоришь? Заблокировать пользователя? Да, вообще все. Компьютер сразу. Звонит. А чего? А? А Только что? Только компьютер-то не надо стоит. Вот именно того человека, который передал минус. У нас такой чек стоит. Ой, чистки умой. А пароль есть? Вс пароль. Ну, если вас заблокируют, а тут.. просто это да. как если вот заблокируешь кому-то Windows, то он может пожаловаться и тебя штрафует на 500 рублей. Нет. Да. Я, я уже этого блокировал. Я сейчас на минутку с позика. Кого? Сейчас. Люди, не верьте, это вс вранье. С нее все, Это вс вранье, не верьте это. Все. Э -это все вранье, не верьте этому. Так, все, на тебе чит, сейчас передаю. Надо сказать, кто? Вот вот. Что вот это вот? Вот интересно, так сказать. Слышно. Да -да. Я говорю. Ну а да, короче, потом. А, все на, на, на, на, сейчас, подожди-ка. Я тебе даю. Подожди, сейчас только. Я команд примерно сейчас сделал, блин. Сейчас. Вот. Если ты не выключишь антивирус, он тебе просто напросто не закачается. Как ну, объяснить, закачается. сейчас пробуем. Сейчас подожди. Да блин. Я ну. все Заканчивается. Могу ссылку дать, я, я скачала. Делай демонстрацию экрана. Ты в Яндексе, да? А не в Азиле. Ну посмотри, сейчас подошли. Три минуты осталось. что там? Скоро скачал? Ну? Да, там скачал скоро. Так. Так. Это что такое? Что такое? это такое должно было вылезти. Здесь написано «Windows заблокирован». Попался, Четирюшка? А вот теперь сам будешь. Пароль я тебе не дам, так что все, Пока. И так, дорогие друзья, на этом все. Пока.